Телефон. Книга серии «Коллекция мультфильмов». Книжка сама расскажет ребенку сказку, а также задаст ему вопросы. При открытии книжки автоматически начинается воспроизведение сказки. Нажав на белую кнопочку, можно остановить воспроизведение сказки и, например, ответить на вопросы. Нажав на знак вопроса. Давай ответим на вопросы. Для ответа да, нажми на зеленую кнопку. Для ответа нет, нажми на красную кнопку. Посмотри на картинку. По телефону разговаривает слон. Верно? Умница. По телефону разговаривает... шоколад для дочки неверно слон попросил шоколад для сыночка а потом позвонил крокодил Недавно две газели позвонили и запекли. Неужели на самом деле все сгорели в каруселер? Ах, в уме. Я три ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть. Нажав на кнопку с ноткой, можно послушать песенку.